три способа о том, как можно заработать на известном обменнике Best Change. Зарабатывать мы будем без вложений и без особых усилий. Итак, вариант первый. Если мы опускаемся в самый низ обменника Best Change, в левом нижнем углу мы можем с вами найти информацию о том, что мы можем получать подарочный бонус в размере от 1 до 25 копеек на свой WebMoney кошелек ежедневно. При этом все, что нам необходимо сделать, это указать свой WebMoney кошелек, разгадать Копчу и нажать клавишу «Получить». Сейчас я продемонстрирую, как это делается. Вставляем свой кошелечек, затем разгадываем Копчу, после чего нажимаем клавишу «Получить». Как вы можете видеть, я только что заработал 25 копеек без каких-либо усилий. Повторяя данную процедуру ежедневно, мы можем заработать несколько рублей, скажем, на пополнение своего мобильного телефона. Сейчас я перейду на свой WebMoney кошелек, чтобы убедиться в получении выигрыша. Итак, мы находимся на моем WebMoney кошельке. Как вы можете видеть, 4 октября 2016 года я получил на свой кошелек 25 копеек от обменника Best Change. так перейдем к способу номер два опускаемся в самый низ сайта и кликаем на надпись English данная процедура переводит обменник на английский язык после чего мы опять опускаемся в самый низ и теперь для нас открывается еще один вариант бонуса теперь мы с вами можем зарабатывать от 10 до 1000 сатошей каждые 30 минут все, что нам нужно сделать для того, чтобы получить вознаграждение в сатошах, это указать свой биткоин кошелек и затем разгадать капчу. Сейчас я все это продемонстрирую. Кошелечек указан, капча разгадана, нажимаем клавишу Claim Bitcoin. Как только на нашем балансе насобирается сумма в 30 тысяч сатошей, платеж произведется автоматически на указанный нами биткоин кошелечек. Повторяюсь. Получать бонус на данном кране мы можем каждые 30 минут. Ну что ж, и теперь перейдем к третьему способу, пожалуй, самому прибыльному и интересному способу заработка на обменнике BestChange. Переходим в раздел партнерам, Далее переходим в раздел «Условия партнерской программы». Смотрите, друзья, у нас есть уникальная возможность зарабатывать по 4 цента за каждый переход по нашей реферальной ссылке все что нужно делать для того чтобы заработать это распространять свою реферальную ссылку так как обменниками пользуются все кто имеет какое-то отношение к заработку в интернете у вас не составит какого-то труда распространение своей партнерской ссылки на обменник best change за первое посещение привлеченного пользователя, то есть за переход человека по вашей реферальной ссылке, вы будете получать 4 цента. При этом человеку, который перешел по вашей рефералке, не нужно совершать никаких действий. Просто за то, что он кликнет на вашу реферальную ссылку, вы заработаете 4 цента. Соответственно, если по вашей реферальной ссылочке кликнет 100 человек, вы уже заработаете 4 доллара. При этом вы сами лично не прикладываете к этому никаких усилий. Но это еще не все. Если привлеченный вами пользователь воспользуется мониторингом обменников, вы получите дополнительно 1 цент. Если тот же приглашенный вами пользователь зайдет еще раз на обменник через 7 суток, вы получите дополнительно еще 2 цента. Если реферал возвратился через 14 суток, вы получите 3 цента. Через 30 суток 4 цента, через 60 суток 5 центов, через 90 суток 6 центов и через 120 суток вы получите дополнительно 9 центов. Смотрите и следующий пункт. Если реферал зарегистрировался как партнер, вы получаете 15% от его дохода в нашей системе. И если ваш реферал зарегистрировался как партнер и при этом привлек еще одного партнера, вы получаете 5% от дохода последнего в нашей системе. Таким образом получается, что каждый наш реферал может принести нам до 35 центов, если данный реферал будет периодически посещать сайт обменника BestChange. А теперь представьте себе, что таких рефералов могут быть сотни и даже тысячи. Тысячи. Таким образом, без особых усилий, без вложений, мы можем получать ежедневно бонус на свой WebMoney кошелек. При этом каждые 30 минут мы можем зарабатывать здесь с Сатоши и распространяя свою реферальную ссылочку мы можем зарабатывать на переходах. Возможно, кому-то будут интересны сразу все три способа заработка без вложений на сайте bestchange.ru, а возможно кто-то выберет для себя более подходящий. Все, что вам необходимо сделать для того, чтобы начать здесь зарабатывать, это просто перейти по ссылочке, которую вы найдете сразу в описании под данным видео, зарегистрироваться в обменнике bestchange.ru, и вы тут же можете приступать к заработку без вложений. Ну что ж, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. А у меня на этом все.